Представляем вам новую серию видеоуроков. «Читаем вместе». В каждом видео Йоханна будет читать небольшой текст, а потом объяснять его на простом финском. Текст и комментарии будут доступны для скачивания. Таким образом вы сможете прочитать текст, прослушать его, узнать новые слова и подучить грамматику. Обратите внимание, что каждое видео требует времени, они довольно длинные. Останавливайте видео, если хотите что-то выписать или рассмотреть объяснения на картинке. А если что-то не ясно, спрашивайте в комментариях, мы ответим. И пишите, тексты на какие темы вам хотелось бы разобрать. Ну что, приступим.